Здравствуйте! В сегодняшнем видео сделаю обзор жилого комплекса Шурового гора, который расположен на берегу Волги, прекрасным внешним видом на Волгу, в городе Энгельсе. Откуда можно очень быстро добраться до центра Энгельса и также можно добраться быстро до Саратова, это находится на расстоянии двух остановок от моста. То есть, если вы находитесь на машине, то пять минут и вы уже будете ехать по мосту Саратов-Энгельс. Дом оборудован прекрасными лифтами, три лифта в подъезде, в доме один подъезд, как видите, очень хорошие современные лифты. Есть прекрасные виды из всех квартир на Волгу, видео делал с зимой, видите, какой интересный вид. А что будет, представляете, летом, когда вот здесь будет возможность сходить рядом на пляж, прогуляться, буквально пять минут ходьбы покупаться в любое время? То есть вечером пришли с работы и пошли покупались. Плюс прекрасные внешние виды. В доме находятся три двухкомнатных, три однокомнатных и одна трешка. Из всех квартир прекрасно видно Волгу, как вы увидели. И трехкомнатные со всех трех сторон видны Волги. Дом утепленный, поэтому проблем нет никаких, что там кто-то что-то бы замерзает. Потому что это современный дом с современным, современным утеплением. Как видите, для этого даже не нужно много батарей. Отопление идет в полу, то есть вот это заливается все, и потом у вас нет никаких, нигде не уступает труп Вот такие прекрасные коридоры сделаны вот, Сейчас я вам сделаю краткий обзор, прогулка будет по трехкомнатной квартире Трехкомнатная квартира Вид на 14 этаже вот влево две комнаты здесь будет перегородка здесь вид идет на саратор континж лучше тем выше вот здесь закрывает дом слева 12 -й. здесь выход на лоджию с видом на волгу вон волгу замерзла стоит маяк или я не знаю что это остатки вот до горизонта, вот с левой стороны дом, в принципе особо не мешает, кажется, люк, хотя какая-то вроде их нету. Вот она комната, Он вот пожарная сигнализация, вот эта кухня, тоже из -за кухни вид другом на лгу батареи вот слабенькие хорошим конечно на расчет надо и вот еще одна комната еще один выход на луджу вот она, вот уже он опять вот он вид вот он все Вон Саратов в другой стране, вон также мост видно. Вот приблизил. Вот последняя комната. большая, с выходом тоже опять на вид. А так, в принципе, я здесь нахожусь очень тепло. Вот она квартира. Все, пошел. 100 метров здесь, Вот чуть-чуть меньше, 100. Вот выход на коридор. Для вашего удобства я заскринил кусочек Яндекс карты, на которой сделал разметочку расстояния от дома до моста саратов Энглис. Как видите, расстояние составляет чуть меньше полтора километра. Если вы поедете на машине, то есть это составит буквально несколько минут. Если вы решите поехать на общественном транспорте, то дойти вам до остановки. Остановка находится напротив школы 2В. Вот она на карте у меня выделена желтым цветом специально. Это метров пятьсот. Также смотрите, здесь построена новая прекрасная школа на месте старый старой. Это школа номер 14. Огромные, просторные, где. Находится новый бассейн построен, то есть ваши дети будут здесь учиться, заниматься спортом. Вот. Также примерно на расстоянии 500 метров от дома находится магазин «Лента», который работает с 8 часов до 23, то есть огромный супермаркет, где можно купить все, что угодно. Если вам нужно попасть в Санта-Энгельса, можно уйти по набережной прогуляться и просто погулять свежим воздухом, прекрасная набережная. Либо по трудовую ехать в центр Энгельса. То есть, все это достаточно близко находится. Самый жилой комплекс Шурова гора построен на месте бывшего лесопильного завода, где пили доски. Тут даже в названиях указывается лесозаводская, там поселок лесозаводской можно увидеть. То есть, очень современный, красивый жилой комплекс. Если у вас возник интерес к покупке квартиры в этом доме, можете обращаться на нашу фирму, где мы сможем вам провести сравнительный анализ, показать все плюсы и минусы данной стройки и другие, которые вас заинтересуют. Вот. Они сказать, не только рассказывают, какой дом хороший. Вот. Кстати, услуги при покупке в данном жиловом комплексе для вас будут абсолютно бесплатны. То есть, консультация, показ, а также сама покупка, то вам не надо будет платить никаких риэлторских. В данном объекте если вы будете смотреть видео спустя там год или два после того как он выпущена а видео записывается 0 2019 года то рядом строит будет строиться еще один такой же каркасный монолитный дом очень хороший современный внешний такой же примерный вид где будут тоже продаваться квартиры и вполне возможно что даже спустя год или два у вас будет возможность приобрести такие же прекрасные квартиры в прекрасном доме с прекрасным видом на волгу. Если у вас остались какие-то вопросы по данному видео, задавайте их в комментариях под видео. Буду вам благодарен, если вы поставите мне лайк и напишите какой-то комментарий. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик под видео. Тогда, когда у меня выйдет новое видео, вы сразу получите об этом извещение. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До свидания.